В этом выпуске мы поговорим с вами о том, как организовывать тематические детские дни рождения или тематические праздники в Америке. В первую очередь, что хотелось бы сказать, отношение к лицензируемым товарным знаком в Америке на порядок выше, чем у нас в России и на постсоветском пространстве. Эта ситуация, конечно, в последние годы разительно меняется. Уже есть прецеденты, особенно в кондитерской среде, где за тортики, которые используют чьи-то товарные знаки, товарные группы, изображения каких-то персонажей, уже правообладатели требуют каких-то компенсаций, участия в получении каких-то дивидендов от тех образов, которые им принадлежат. Здесь же эта история достаточно развита и давным-давно существует. Именно поэтому практически невозможно в Америке устроить детский день рождения в стилистике, например, «Звездные войны» или «Человек-паук» или «Капитан Марвел». Поскольку всем, что я перечислил, владеет Дисней, Disney, а Диснейленд здесь находится вот на соседней улице, и, естественно, компания Дисней очень не любит и очень не хочет, чтобы кто-то, кроме нее, зарабатывал на тех образах на тех персонажей, которые целиком и полностью принадлежат им. Именно поэтому традиционные какие-то анимационные программы, которые у нас существуют, которые мы используем, здесь применить невозможно. А приходится изобретать велосипед. Изучая местный рынок, мы наткнулись на несколько интересных эвент агентств которые используют э, хитрость, но мне кажется, что эта хитрость им не очень-то помогает. Дело в том, что они не используют прямое название персонажей, однако визуальное сходство стопроцентное. Ну, Дарт Вейдер, который называется просто Dark Lord или Человек-паук, Spider-Man, здесь назван Spider Hero капитан америка America, american hero супермен просто супер hero и прочее прочее прочее это конечно может спасти их от иска от компании дисней или от компании warner brothers которой принадлежит супермен бэтмен и прочие герои DC. но мне кажется это не сильно поможет в случае какого-то серьезного судебного разбирательства Поэтому мы, на самом деле, у нас в центре просто не используем эти образы в широкой продаже. У нас здесь есть несколько друзей э, косплееров, которые э, абсолютно легально купили себе костюмы и от тех или иных персонажей, в частности, персонажей из компьютерной игры Хала. есть косплеер, который, ну, в общем-то, косплеит ш, штурмовика. А... Иногда они, конечно же, будут привлекаться в качестве ведущих, в качестве персонажей, которые выносят тортики, но мы не будем это особо сильно анонсировать и не будем на этом особо сильно зарабатывать, а приняли совершенно другое решение, это найти те темы, которые будут интересны, которые будут связаны с нашими аренами и те темы, на которые также будет спрос, как и на этих известных персонажей. В частности, зомби-тематика. Та тема, которая себя не исчерпает еще очень долго. Соответственно, зомби-апокалипсис на нашей зомби-арене с ведущими в стилистике зомби и военных. Это прекрасное решение. Далее мы запустим здесь нашего собственного лазермена, своего собственного героя, который будет проводить праздники. Также будем использовать различных ученых, путешественников во времени, потому что также тематика нам помогает будем использовать военных, возможно придумаем какую-то адаптацию персонажей из гейминга. Мы э, посетили местный магазинчик, этакий аналог веселой затеи. Это магазин, где продаются различные украшения для праздников, с той целью, чтобы понять, какие тематики наиболее интересны. Сервировка под эту тематику существует в розничном магазине праздничной сервировки, значит эта тема пользуется популярностью и возможно если мы сделаем анимацию в данной тематике это будет интересно. И там наш несколько достаточно забавных моментов которых нет у нас в России это например спортивные вечеринки да то есть у нас из таких коллекций есть только футбол и то он не очень популярный здесь же это бейсбол футбол американский футбол даже гольф даже есть гольф сервировка помимо этого есть блогерские вечеринки есть вечеринки в стиле холливуд такие звездные что тоже в общем-то здесь достаточно интересно конечно же это классические гавайские вечеринки ну и куда деваться от миньонов, звездных войн Это все, конечно же, присутствует. Но, как я уже сказал, непосредственно анимацию в такой теме мы здесь делать не будем. Однако сервировку мы можем использовать и можем продавать, так как стоимость лицензии уже заложена в стоимость покупки. Это магазин как розничный, так и оптовый для юридических лиц. Следовательно, это комбинированная лицензия на использование тех или иных товарных знаков. Но от штурмовиков никуда не деться, поэтому шлемчик у нас есть. Мы его выдаем людям для фотографирования. И, конечно же, мы можем использовать его в качестве такого небольшого антуражика для наших гостей. Посмотрим, что из этого получится. В крайнем случае будем обращаться за приобретением лицензии к тем или иным правообладателям. Но стоимость этого удовольствия, конечно, огромная. Если у вас есть идеи, каких персонажей мы можем ввести у нас в Лазерленде в Америке, мы с радостью рассмотрим ваши предложения в комментариях к этому ролику. Будем очень признательны за отдельные советы и обязательно будем реализовывать все, что сможем реализовать. Нашлась свободная минутка и сразу же мы рванули к океану на пляж. Пока без серфинга, пока просто смотрим, как тут что. Небольшая разведочка. Сегодня был насыщенный день. Мы весь день занимались праздниками, анимацией, пакетными предложениями. Здесь в Америке не так все просто с анимацией. Здесь очень серьезно все следят за авторскими правами. Поэтому невозможно просто так сделать аниматоров «Звездные войны». Приходится придумывать, изобретать велосипед, изобретать свои программы. Ну, собственно... Я вам сейчас об этом рассказываю. Сейчас надо понаслаждаться океаном, природой, а дальше все в работу. Go!